Всем привет! Сегодня у нас сложная покраска, сложная не технически, а сложная по цвету 46В делали мы такие уже работы, но делали более простые мелкие детали подходило хорошо. Здесь же у нас почти целиком борт и бампер. Бампер без структуры красится. Вот сейчас будем долбаться сегодня с бампером вечером. вечер. Мы уже в камере, так все готово. То есть по деталям все у нас готово. Дверь красится в переход на двери. Тут расшлифовали, потому что царапка была. И все равно мне часть двери надо загнать в мокряк, чтобы цвет был один и тот же. Дверь с ремонтом замененная с двух сторон. красится, крыло новое. Бампер ее же с небольшим ремонтиком тут в углу. И мы сохраняем структуру. То есть оклеена сейчас под покраску. А мне нужно заклеиться под грунтование сейчас. И нужно заклеиться так, чтобы вот это ребрышко у меня типа... Вот так вот прикрылась. Сейчас попробуем вот этим новым валиком приклеить его как-то так. Короче, сейчас будем пробовать, тестировать. Нам нужно лезвие. Мокряк уже готов. Все уже загрунтовано Тут кислотная салфетка. Тут грунт по пластику. Пробуем новый валик. Он такой на километраж идет. И пробуем его. Для переходов мы его уже поюзали господи перехода этих дверных проемов уже поюзали, уже хорошо сейчас еще поюзаем сюда ой ой, ты мой родненький да ты же наша ласточка, прям как как для сюда и делалось да, великолепно все, это у нас можно считать получилось, сейчас доклеиваюсь и накидываем мокряк Так, у нас тут все. Я думаю, получится круто. Еще парашютик такой поролоновый получается сам по себе. Липкой салфеткой протерли, антистатиком обдули. Одеваем маску. Заряжаем ствол. Ну он заряжен, просто надо перепроверить настройки. Есть. Есть. Ой-ой-ой. Это беда. Зараза. Уже где-то уронил. Поехали. Пластик в два слоя. Металл в полтора. в Почему пластик в два слоя? Чтобы дать толщину и наполнить. Вот тут вот мы же готовим его, весь сдираем. И получается ну, где-то шероховатость. Чтобы их залить и дать пленку, полутора слоев не хватает. Здесь мне нужен просто цвет. Не более того. Все, межслойка. На бампер то же самое еще раз. На пластик металл больше не трогаем. Так, Ну что, у нас тут из перемен заехал кузов. Кузов уже подготовлен. Мне нужно только переходы сейчас поклеить самому себе. И э, пробегаем сейчас. Ищем сориночки. И снимаем сейчас наш валик, который нам создавал переход. Красиво все получилось. Жестких линий нигде не образовалось. Да, пойдет. Заготовил две выкраски. Одна в мокряке, одна с тестовой зоны, чтобы я видел, как я перекрываю их где-то тут прикрепим. Я потом в процессе еще буду на них там накладывать перемычки, чтобы смотреть, какой из слоев подходит именно мне для хорошего финишного результата. Так, пока пацаны загоняли машину, тут чуть пыль залетела, придется все хорошо липкой салфеткой проходить. Я ищу соринки вот так, не так, что типа там базу кину, потом на первом слое трешь. Я считаю это ерундой. Берем, проходим вот тут в уголках, где лакокрасочная чуть осталась в тонком слое. Проходим тут. То есть если соринка будет, ее будет видно. Я не именно что-то там тру ее, как-то перетираю. Вот, вот тут есть сориночки. Две маленькие. Вот их уже именно перетер. А так даю легкую царапину. И слежу, вот есть, слежу, чтобы увидеть другого оттенка, выступающую часть, шишечку, значит это сориночка. Все, Все. больше тут ничего нет. Точно так же проходим по тем деталям, ну, по всем деталям. Обезжиривать больше тут ничего не надо. Вот еще одна. Обезжиривать ничего не надо. Нужно только хорошо протереться, продуться, липкой салфеткой обтереть. И вперед красим. Так, красить будем лпашкой. Потому что это сальвент. Сейчас мы настроим. Два оборота на подачу. И три оборота на подачу факела на ширину факела и три оборота на подачу материала сейчас сделаю давление 1,3. и 3 здесь на полную вперед тихоходом пойдем он так мягенько работает класс старый ствол пуля ждем пять минут и еще слой видите тут уже одной выкраски нет пошел проверил выкраску а, с лаком поиграл со слоями нашел то что мне нужно найти по толщине слоев определился и сейчас будем лачить тут но прежде липкой салфеткой протрем что я ел две выкраски чтобы Одну оставить уже как факт покрашенного, как, как тут, а на другой я еще поигрался, там базы с сухарем сыпанул, разное количество слоев лака положил. Ну, короче, поигрался. Протираем опыл а липкой собираем. Потому что это не вода, это сольвент, а по-любому есть. И уходим в лакировку. Лака будет два слоя до глянца. Единственное, что на заводском крыле вот эта полка, она пролачена, но хреново. Поэтому я буду лачить вот отсюда, как попадает. Все, сейчас еще не буду показывать, повыдуваюсь, антистатиком хорошо пройду. Очень рекомендую вытирать не только детали, но еще и рядом соседние части. Потому что пыл с них потом сыпется как мусор на то место, где мы красим. Сейчас покажу, вот более-менее чистая сторона салфетки была, я тут протирал, а? Красота. То же самое. И тут сейчас пройду и обдуваемся. Ну что, погнали. Дверной проем фактически не прокрашен, поэтому я его чуть-чуть припыляю и оставляю накрою уже чистым лаком хорошо. Все, 10 минут. И еще один слой. Межслойка прошла. Увеличиваю подачу на пол оборота. И начну я с той стороны теперь лачиться, чтобы вот эти элементы сделать последними и уйти. Минут на 30-40, пока просохнет лак для слоя чистого лака. Пойду еще чуть лака разведу, поэтому я и уходил оттуда, мне на бампер не хватит лака. Красиво. Красиво. Так, сейчас несу выкраску, которую я снимал, делал в подготовке там, проверял. И смотрим, как она выглядит. Так, смотрим. Вот она. Да. Окей. Все. Все. Ок. ок, ну а сюда уже чистый лак. И сюда тоже. Оставлю минут на 25-30, хоть мне Дима и сказал технолог, что 15 минут и вали. ну знаете, на лаке мешлойка в этом случае хуже не будет. То есть не, не сделает хуже. Надо будет туда переклеить. То есть подождем, перекурим, Фу -фу -фу, чтоб не залазить. Так все хорошо. То есть по визуалу все норм, никаких у меня нареканий нету. Дима меня предупреждал, что смотри, на лаке может показаться, что после второго слоя кинул, типа как пятнистость. Тогда положи один эффект именно лаком колорированным. Но и вата отработала беспроблемно. Я подачу поставил э, не максимальную, а среднюю. То есть я это делал медленно, но полностью контролируемо. И никаких дефектов я не вижу. То есть Чтобы именно что-то не, не нравилось, ничего такого нету а это хорошо чистый слой лака и вперед один слой полный четко Все, На этом все. Через 15 минут включу сушку и уже будем смотреть, чего там получилось. Красиво. Ух, красиво. Ух, и красиво. Садца. Ну что ж, посмотрим, что у нас по цвету. Сейчас будем становиться с полоснем располировывать крыло. <coughs> поубираем микросоринки. Хочу сейчас подкинуть а, вот эту планку к капоту. Потому что это, по сути, единственная огромная плоскость, которая стыкуется в видимой зоне. И больше всего по ней. Если что-то не так, будет политься контора вся. Так, обезжирка, чтобы появился глянец. И момент. Таты-шо. Та ты шо Дай бог каждому таких открасов обратных трех слоек. Все, я спокоен. Занимаемся дальше. Посмотрим ее в сборе. Так, ну что, давайте еще глянем Мне интересно, какой толщины крыло получилось Дверь тут с ремонтом была Но не вся Померяем сейчас заводскую толщину Я уже пробежался тут с Аринки катером Чуть-чуть поотмечал, какие были Не так много, но в общем Смотрим, сколько у нас завод У нас завод, сука, 100 90 А то тут и шага такая конченная 86 в общем, значит, завод у нас там 90, максимум, что я нашел, 101 на короле сзади. У меня, конечно, будет толще, потому что все-таки куча слоев лака. Ну, 130. А ну-ка, три слоя лака. Да мокряк тут один слой только чего дает. Так, тут был ремонт у нас. Смотрим, тут где ремонта не было. Ну да, то есть 130, то есть в свою норму я вышел. Но это норма. Лучше, чем нужно. А сколько мы увеличили у завода? М -м -м, нормально мы у завода так увеличили. Ну вот она, да, последний слой лака 30 микрон докинул, так сказать. Ну что ж, это сложный конченый цвет. Не будем на этом Останавливаться, углубляться Если бы его сделали без лака Я думал его мне сделают в биндере Ну в биндерной системе нет а, То есть через пигментированный лак Ну погнали У нас из новенького Есть интересный наждачок По карсистому Юпитер Маленький На мягкой основе Также по По всей этой движухе так же, как вот Аликата, где они маленькие плуты, то есть полный аналог, я уверен, на одном заводе делаются, лепесточки. Но сейчас покажу разницу между лепесточками и вот этими вот мягкими. Я думаю, за вот этим вот делом будет у нас будущее в некоторой степени. Здесь трехтысячный абразив на мягенькой подложечке что он у себя представляет это не соринка так, такое пильну, вот сориночки катером я просто чуть подровнял это сразу трехтысячный наждачок надо еще О, от катера центра уже нету, не видно матовости. Прикол в том, что нету у нас шагрень, не портится. Запоминаю место, я сейчас никуда ничего не отвожу. Э -э, собираю полировочную машинку и сразу полируем. Давай. Сейчас тестирую из новых паз для себя. Но именно на свежих лаках C07. На старых лакокрасочных слабенько работает, вот на свежаке хорошо. Она долго очень на одном месте находится, не высыпаясь. Где-то тут была соринка. То есть вот, фактически в один проход наждачком и пастой мы убираем, и шагрень не теряется. Я даже сейчас и не найду, где она точно была. Где-то тут центр. Классный способ, потому что не теряется шагрень. Сейчас показываю где-то тут снизу, чтобы клиент не сильно это мог увидеть. Вот эту возьмем, но мы ее возьмем на... Все, тряпка упала, сразу можно в минус ее. Мы ее возьмем на на, на, на, на, на на, абразиве. Вот специальный кружочек под это дело. Угу. Перекручиваем. Я уже... Серег, сколько мы вторую неделю дубасим этими пятерами? Серега! наушниках все работают, слушать не хотят так это у нас двушка а нам надо ну хотя бы 2 500 возьмем это пленочная основа он более жесткий клеится смотрим Нет, давайте эту это крупненькой он гораздо быстрее спиливает я вот этим типом наждаков уковок колокса, правда, отработал отработал больше, уже, скажем так, полутора лет. Тема классная, но идет микро э, такая микро испорчивание шагрени. Смотрим. глобально ну тут еще красный прячет ну вот я ее вижу потому что есть легкий запил ушагрение на дверях допустим ладно этого не дико заметно но на капотах особенно каких-то темных цветах это ну, палит контору немного поэтому вот этот новый наждак я прям значит не могу не поделиться я думаю за ним Хорошее будущее. Их еще нету в продаже в Украине. Ни подложек под них, ни наждаков, нифига под них нет. Но, надеюсь, в скором времени появится. Работает только через либо брусочек, либо катер, потому что сам по себе наждак не пилит соринку, он ее облизывает. А вот этот вот круг, он пилит соринку. То есть им можно соринку крупную сразу спилить и после него отполировать. Но теряется шагрень. То есть растем, растем в полировке новые методы, новые способы. Ну что, глянем на улицы, как оно получилось. Я прям так аж доволен, что получилось. Ну реально, дай бог, чтобы простые цвета так у всех получались, как вот это вот перевертыш, вышел. Ну тут понятно, тут в растях. Меня больше волновало, как вот бампер к капоту получится и крыло вот здесь к стойкам. А получилось хорошо. Мы ее, к сожалению, не видим в сборе. Разбирали не мы, собирать будем не мы. Но мне вот, вот это вот важно очень было. И я, скажем так, доволен. Спасибо огромное Диме, технологу компании Штандекс. Он мне слил эту краску. Он меня поддержал технически во всех этапах. И у нас все получилось хорошо. Чего и вам желаю. Всем пока.